Если их ставить много и разных, будут ли они работать все вместе? Будут, если они сделаны на одном канале или присоединены к одному пантеону. Если разные пантеоны или на разных каналах, они, возможно, вступят в определенное противоречие. Например, поэтому крестик не носится одновременно с молотом Тора на одной шее. Да? Потому что это разные каналы, и, соответственно, разные пантеоны. Но если, например, мы делаем защиту из одного и того же пантеона, например, защиту Тора, защиту Одина, да, защиту Тюра, защиту Химдаля, то они все прекрасно в совокупности работают. Более того, даже иногда прекрасно могут сосуществовать вместе защита, например, Сварога и защита Тора. Да, прекрасно сосуществуют. А вот, например, защита Велеса и защита того же Тора могут вступить в определенное противоречие, потому что что для Тора враж, вражеское нападение, например, колдовство, то для Велиса может быть просто серия испытаний. И они по этому поводу будут бодаться друг с другом. Да? Два канала, которые один говорит вред, он говорит подожди, где ж вред, сейчас клиент пройдет серию испытаний, станет сильнее, станет умнее, инъекции поднаберется, да? где же тут вред, очевидная польза. На, а Тор говорит, нет-нет-нет, вредоносное, колдовство значит вредоносное, все вредное вот и в этом отношении они могут не, не совпать. Поэтому всегда надо смотреть, да, какую защиту вы берете, кому она принадлежит, с какого канала, ну и если возникают сомнения, спросите у мастера. Если сомнений не возникает, вы хотите разобраться в этом вопросе сами, просто почитайте мифы и попробуйте разобраться в природе того или иного бога против чего он был и- за чего он был, за что он боролся и что есть для него враг, Что друг, что враг? вот, вот на эти два вопроса ответите, и, собственно говоря, если пойдет совпадение по богам, значит конфликта нет, если совпадение не подойдет, значит конфликт рано или поздно будет обязательно. Поэтому лучше, конечно, одновременно несколько защит не использовать. То есть конечно, безусловно, да, монотеистические защита с политеистической, с языческой защитой они вместе не живут, потому что они враги по природе по своей изначально.